Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, мы продолжаем прохождение Blade до огневым мечом, ну и у нас в общем-то сейчас пока свободное плавание, я бы это так назвал бы, потому что у меня банк немножко постепенно пополняется, пополняется также мое войско, и крепость моя, благо, пока еще нормально себя чувствует. Так, давайте-ка я посмотрю, что по поводу действий, хотя подождите, вернусь. Помощнику главы, список неосажденных городов, так, крепость Кильбурун. Что меня интересует? А, кстати, я могу прямо-таки вот, скажем так, в пути кого-то нанимать. Вот это реально хороший момент, это реально хороший момент, интересный. Потому что таким образом я смогу сейчас кого-нибудь взять, нанять. Ну, хотя, как я вижу, тут практически все у меня есть. Навыки конного боя требуют выучки и сноровки. Без должного обучения толковых кавалеристов немного. Все понятно, ну, давайте наймем тогда вот именно этого человека. 5 дней, 2, 2 900, это вообще ни о чем. Так, какие у нас здания построены? Клеп, крепость Кельбурун, подожди-ка. А, я все еще занят приказом относительно КНЖ. Ага, я освобожусь через 12 дней. Ну окей, ладно. Поехали тогда дальше в Новгород. Хотя нет, в Новгороде я был, я думал, там уже есть команда, еще никого здесь нету. Вот у нас едет, едет рядышком Юрий Бу, Буйносов Ростовский. Давайте-ка с ним поговорим. Так, он хочет, чтобы я убил Хадока белого. Да, отличное имя. Хадок белый. Интересно, почему он белый? Хадок, я еще могу понять, почему он белый. Так, ну ладно. Это получается, где у нас в Покровском. А Покровская это у нас где? Это довольно близко от Москвы. Так что я как раз по пути. Москва резайн тула. Еду и сейчас найду еще кого-нибудь, может быть, у кого можно взять задание. Да, князь солнце Зоосейкин как раз таки здесь и сидит. Так, у тебя есть задание? закали. Да хорошо, а Калли это прямо рядом с моим городом, так что без проблем. Да, у нас, кстати, такое интересное получается местоположение моей крепости. Она, как сказать, на перепутье, но при этом она все равно считается Крымского ханства, эта крепость. Поэтому там юниты только именно кремчаков. Крим... И потому довольно забавно это видеть. Ну, в смысле, я вот как бы играю за... А, вообще, московское царство собираюсь играть. Но при этом у меня культура вообще татарская. Хотя сам человек-то у меня явно какой-то европеец. И такое сочетание культуры, это так ну, выглядит очень интересно. Так, ну ладно, я пока продаю здесь некоторые товары. Шерстину одежду тоже можно отдать. Да и изделия из кожи тоже можно отдать. Ну, глиняный также можно продать. То, что вот более-менее продается, я это все продам. А потом возьму что-нибудь взамен. Так, соль тоже продам. Возьму у вас порох, во-первых. Во-вторых, возьму я у вас, давайте, камеха. Возьму, конечно же, масло, потому что масло это очень часто, очень хорошо стоит. Поэтому закупиться надо по полной программе. И хотя, подождите, нет, сильно много масла не надо. Масло это круто, но сильно много масла и уже плохо будет. Лучше купить шерсть. Потому что, ну, соответственно, если много продавать масла, цена останется такая низкая, что ну, в итоге смысла продавать это вообще не будет. Так, давайте-ка куплю еще шелк-сырец. И тут у нас есть спаситель кабака, путник. Ну, нет, конечно, ни с кем из них общаться не стану, бессмысленно это. Едем в сторону Рязани. Потому что все равно здесь задание никто мне не даст. А мне давали задание сбор налогов, кстати. Семену Русов где-то у нас сходит, бродит, я его найти, пока не могу. А за Кале. Это понятно. По следам беглеца мы тоже сейчас выполним. Еще осталось возвращение долгов, кстати, Алексей Воротынский. Но пока мы еще никого не видим. Как только найду кого-то из князей, мы с ними поговорим. Так, здесь у нас как раз таки есть уже один из князей. Сбор налогов надо было отдать Семену Русову. Алексей Воротынский. Семену Русов Воротынский. Семен Русов, Воротынский, около Твери, а у, а у Русов, где у нас? Он в Изюмской крепости, отлично, Изюмская крепость, по-моему, недалеко, так что ехать мне особо никуда не надо Кстати, подождите-ка, а ты мне дашь задание какое-нибудь? Так, да, Борис Бушкин, хорошо, доставлю ему письмо Тем временем дай-ка мне в Кабачок зайти Так, Кабачок здесь нулевой, короче, понятно а порох? Ну, порох тоже как-то не особо здесь будет цениться. Да и вообще ничего из того, что я сюда привез, все очень стоит так средненько, усредненно. Нужно найти гораздо более дорогие цены. Ну, разве что могу, в принципе, купить шерсть и все, больше ничего. Поехали дальше. Поедем, значит, пока в Тулу, потом Изюмская крепость у нас где-то там, да? На юге. Да-да, на на юге, насколько я помню. Около Тулы кто-то трется вот, из тех, кому я должен... Выполнить задание, плюс тут рядышком Покровская деревня. Так что сейчас мы будем задание выполнять. Так, Семен Прозоровский. Иди-ка сюда, у тебя есть задание. Небольшое детьце, моя жена, боярышня Арина, собирается навестить своих родственников в Москве. Путешествие нас несколько раз откладывалось. Ну, короче, понятно, там есть проблемы кое-какие. Ну, подожди-ка, Алексей Трубецкой. А, у тебя есть задание? -тарус... Ой, Таруса у меня с полевых работ сбежало несколько крепостных. Ой, я даже не знаю, они возделывали мои поля и жили в моих домах, и вот их благодарность. Говорят, они со всех ног ну, бежали в сторону Черкаска и разделились на три группы, чтобы их не схватили. Я хочу, чтобы ты их поймал и привел обратно. Ну, давай я попробую это задание выполнить. Но я не обещаю, что получится. В Черкасск, да, они собрались? Ну, вообще, Черкаск, в принципе, недалеко, и поэтому можно до него доехать даже быстрее этих ублюдков. Едем в Черкасск. Так, едем в Черкасск, и по-моему мы не доедем. Соответственно, задание будет провалено сейчас. Так, ясно, я переигрываю, потому что я понял, в чем проблема. Проблема как раз-таки в моем количестве солдат. Придется распустить воинов, причем наемных мушкетеров придется распустить, придется распустить вас тоже. Ну, Короче, тридцатку я оставлю и поехали в сторону Черкаск. Немножко скорость поднял из-за этого. Мне надо их всех найти. Троих. Поэтому я еду впереди. Еду впереди. Блин, все равно не успеваю Так, ясно. Так, наверное, тогда, может быть, надо прям вообще быстро-быстро. Ага, он быстро-быстро не хочет выходить из города. Он очень медленно почему-то. Давайте я прям всех вообще распущу. Своих пеших солдат. Конечно, печально, что я теряю всех этих копейщиков, пикинёров, там вообще кто хорошо дерется. Но что поделаешь, если задание такое, блин, дурацкое. Что просто не получается выполнить его, если ты вот а, с большим количеством солдат бежишь. Да что ж ты будешь делать-то? ⁇ мое, иди по нормальному, как-то к черкаску. Ой, а, что-то какая-то ерунда уходит. Хм. если распустим мы всех мушкетеров. Да, подождите-ка, можно же распустить с помощью одной кнопки. Что-то плют. Прям вообще всех распустить. А то мы будем двигаться быстрее намного. Да, пятерочка теперь, ну теперь-то мы должны успевать. Да, мы прям перед ними идем. Идем, идем, идем. Вот они. Так, нет, нет, вот эту девятку давай-сначала. Отлично. Вы же нарушили закон, возвращайтесь. Так, вы тоже Вы нарушили закон, возвращайтесь. Отлично. И еще одних. Отлично. Все, вот прям вот как можно, вот было идеально отыграл. Потому что, ну капец. Вот да, вот это задание, оно довольно сложное. Потому что, вот как бы их всех вместе поймать. А, когда они идут по разным направлениям, еще к тому же стараются. Так, я возвращаюсь. Там были проблемы у меня кое-какие с записью. Я поэтому вернулся сейчас. Так, ну что, мы идем дальше с этими крестьянами. Крестьянами идем. Они идут. Мы идем. И до остается уже рукой подать. Наконец-то мы их всегда ставим, Ну это, блин... Сложное задание, особенно когда у тебя отряд полный, так это вообще практически выполнить. Ну, возможно, конечно, но очень сложно, я бы сказал бы. Все, доставляем этих ублюдков. Давайте мы едем еще куда. Нам надо сопроводить было Арину. Ирину едем в Москву. Слушайте, а вообще, как вы, выглядит эта боярышня? А, кстати, нам не скажет, да, не покажет. Но она сейчас все равно появится перед лицом у нас. Ну, вот так себе. Так, прошу прими этот дар в знак моей благодарности. Третий уровень достигает, вот это да. Вот это да, ты мой, ты мой уровень забрала, скотина. Так, ладно, я вернулся в Москву, но, правда, здесь вообще делать мне нечего, потому что товары, собственно говоря, из Москвы я и везу с собой. Едем в сторону Тулы. Возвращаемся. Ой, кстати, за что я полторы тысячи-то отдал? Интересно. Я что-то не посмотрел. Ну, ладно. Подъезжаем, здесь у нас много людей, еще никакие-то Адаевский добавился. Зданий нет никаких. Так... А... Давайте поговорим с ними, со всеми. Так, здоровенькие булы, у тебя нет задания, тогда до свидания. Так, Семен Прозоровский, здравствуй, нет заданий, тогда до свидания. Что-то я не понял, а почему у меня заданий-то нет? А, я, выходит, беглые крепостные выполнил, но Алексей Трубецкой сбежал отсюда, да? Неуловимый Ксенс, Почтальон, Смоленск, надо заехать мне, закале еще у меня, беглые крепостные, понятно, сбор налогов, понятно, по следам беглеца еще не выполнено, кстати, надо тоже заехать, ну ладно, мы давайте-ка, пока с Покровской... а, мы с Покровской уже собрали, да, налоги, по следам, ага, все, я тут должен просто взять найти убийцу, все, я вспомнил, сейчас мы это сделаем, так, где у нас убийца, а, вон он, я его уже прям вижу перед собой. Даже далеко ехать не надо. Так, ну что, чувак, хочешь отведать двуручным мечом по голове? Я тебе сейчас предоставлю такой выбор. Хотя, слушай, давай я тебя, может быть, этим ударю. Отношения все равно ухудшились, да я ж его не убил. Я ж его не убил, я всего-навсего просто его огрел небольшой булавой. Что такого в этом, а? Так, ладно, по следам беглеца Юрий Буйносов-Ростовский мне давал задание, да? Ой, надо сейчас так много найти всяких князей, что просто жесть какая-то. Так, э, я хочу найти... Нет, я хочу найти... Нет. Буйносов-Ростовский, он сейчас в пути около Новгорода. Так, ясно, около Новгорода далековато. Смоленск. Смоленский разве что может и не быть сейчас того, за кем поеду я. Давайте попробуем найти. Кому задание надо было отдать. Гоним, гоним, гоним. Тут за нами разбойники увязались, но они просто все равно не успеют, так что идите к черту. Я зайду в кабак еще, причем. Возьму, давайте-ка, на всякий случай пикинеров. Так, посетим крепость. И здесь у нас оказалось несколько сразу людей. Так, вот тебе письмо. Да, спасибо большое, да пожалуйста. Бояриня Марфа. Что я могу сделать для тебя? Ничего, ну ты надо до свидания. Василий Бутурлин, здравствуйте. Так, Тула. Ну да, можно попасть, в принципе, и в Тулу. Тула у нас где? Тула у нас на севере. Ту Тула или нет? Или я путаю? Не-не, она... она оттуда, откуда я выехал, короче. А, на меня напали разбойники. Причем у меня достаточно много людей. Не знаю, чего они хотят этим добиться. Ну, чего они хотят добиться? Хотят они умереть, вот что они хотят. И у них, кстати, есть там еще и какие-то конники, я смотрю. Вот это да. Вот это разбойники, так разбойники. Настоящие разбойники. Да, еще и причем они конные. Нифига себе. Так это не простые разбойники, это дезертиры, по сути. Так. Я сейчас закрою штора, то потому что нифига не вижу. Все отсвечивает у меня. Ну, стало получше, но все равно отсвечивает Так, вот это было опасно. На тебе, ублюдок. Это остороже получается. В хм. атаку, давайте, ребят, в атаку. Да, болючий, болючий, так болючий. Блин, блин, блин, беги. Отлично. Отлично. Готовы. Ну, победили, конечно, но что-то прям людей много потеряли. Четыре убитыми даже потеряли. Ну, да, тут разбойники-то были непростые, на самом деле. Я думал, тут обычные разбойники. А это, оказывается, блин, какие-то дезертиры на меня напали. Ну, дезертирами так просто шутки не пройдут. Они довольно неплохо так атакуют. Потому что осторожнее. Ну, тут это что, были разбойники, 28. Нифига, сколько сбежал. А, не сбежал, всего двое-то. Очень много погибло. Ну, ладно. Я зато приобрел еще даже каких-то солдат. Это неплохо. Не, грабителей, конечно, в нашей армии не будет. Я еще грабителей не брал себе в армию. Всех остальных я, конечно, возьму. Приветствую вас. Так, ну вот, блин, тут сколько вещей-то было. Давайте копченую рыбку оставлю. Вот это я возьму. Уж сабля неплохая, чахлая лошадь не стоит больше, чем рыбка. Я выезжал в Тулу, мне тут помешали. Ну, едем теперь, значит, туда. Едем, едем, едем. Валекие края. Что тут у нас? Кому я должен был отдать вообще письмо? Я должен был Семену Прозоровскому его отдать. Так, ну что ж, Семен. Вот тебе письмо от Бутурлина. Спасибо большое. Так, мне надо теперь узнать, где еще кто-нибудь... Потому что тут много я уже выполнил. Алексей Трубецкой вообще был тут недавно, поэтому куда то он уехал недалеко, наверное. Где Алексей Трубецкой? Он в пути, он около Ольгова. Так, какие Ольгов где у нас? Ольгов а уже около Курска. Ну понятно, короче, куда туда в ту сторону угнал. Далековато довольно-таки. Алексей Воротынский, тогда давайте узнаем, может быть, где-то рядом. Так, Алексей Воротынский. Он в пути около деревни Редькина. Ну, тоже фиг знает, где это. Редькина. Ну, хотя Редькина Есть шанс, что я его найду там. Давайте-ка поедем в Редькина. Ой, да меня опять напали разбойники. Что ж они такие неутомимые, когда нас мало? Я что-то вот не понимаю. Они... Меня что-ли совсем не боятся? Я вот что-то не пойму. Что за наглёж-то? Не бояться самого персика. <с> да, это, конечно, очень одельчалый народ, походу. Я там поляков вношу нафиг, на меня нападают какие-то бичи, блин. Орда бичей. Так. -с. Хорошо, они мне поднадали. На тебе нафиг. Получай по своим щам. Так. Куда ты побежал? Стоять, я сказал. Холоп. Атаку, в атаку, рубай га... говно, <coughs> рубай говно, интересно, рубай, короче, их всех убивает эту черта, хач, хач, хач, просто прошел <coughs> учебу на коне, <coughs> типа как на машине. Ладно, цепишь один был ранен, это ерунда. Забираем еще разбойников, у меня уже все, просто пленные полностью забиты. <связать> Никчемные уроды. Так, ладно. Не, не забираем, конечно, эти вещи, нафиг не нужны. Я ехал-то вообще куда? Я ехал ближе к какому городу-то, Москве, по-моему? Нет, Ретикино, Ретикино, Рейкина, где у нас? А, к Твери я ехал, все, понял. Редькина, редькина, редькина, редькина. Тут никого нету, понятно. Ну, кстати, есть следы. Можно попробовать отследить по ним. Но что-то чувствую, что нет, не получится там отследить. Уже следы, похоже, очень плохо видно, поэтому. Не получается их отследить. Солнце в Засекин здесь сидит у нас. Я ему что-то должен был. А я еще работаю над ним. А Кто? Чего? А, ему надо было письмо, наверное, да? Кому-то там отвезти. Да, да, точно. А где кого я искал? Алексея Воротынского. Ну где-то здесь поблизости. Явно. Так, мне надо узнать, где Алексей Воротынский. Он около Редькина. Ну, видимо, он все там где-то ездит. В окрестностях этой деревни. Может быть, сейчас подожду, если я его увижу. Ну, пока я его не вижу. Ну, вот он, наверное. Да, Алексей Воротынский, стой. Вот твои деньги. Нужно признать, я удивлен. Ну, я тоже, в принципе, удивился, что я тебя нашел. Так, а кого я еще искал? Алексея Трубецкого. Давай-ка спросим, где Алексей Трубецкой? Так, Андрей Хованский. А... Я, видимо, слепой, да. Он около Льгова. Хм. Он что, также около Льгова, по-моему, там и был. Похоже, патрулирует тоже окрестности, а Льгов у нас Где? Альгоф около Курска, то есть, ну, в принципе, я там был вот как раз рядышком. А ага, потрачено 500. А вот что там было 1500 у меня написано как-то раз, что-то я не понял, за что это вообще платил я. Так, ладно, мне надо, кстати, узнать, что там по поводу моего помощника главы. Так, крепость Кильбурун. А, все еще занят, кнж ага, ну, понятно тогда. Так, а, отчет, а как там в банке у нас? 348 тысяч уже накоплено. Ну неплохо, неплохо. Пускай копится дальше деньги. Федор Волконский, он мне не нужен. Нет, он мне не нужен, да и заданий никаких нет все равно. Так, Олигов. Уже прямо по курсу практически. Алексей Трубецкой. Здоровенький Булы. Да, будь я проклят, как тебе это удалось, Персик, да? Ну такой вот хороший. Рад я тебе служить. Так, заданий никаких нет, он тогда до свидания. Тут еще проезжает Павел Нискочихин. Стой. У тебя есть задание, нету задания, ну тогда до свидания. Так, слушайте, а что там, как настроение Ольгера? Ольгерда? Ольгерд стал получше теперь себя чувствовать, как и Бахет, наверное, да? И Бахет стал себя получше чувствовать, так что все более-менее. Так, поговорим о навыках Виктора де Бускадора. У него я качал, получается, обучение, но ему также надо не забывать качать, в принципе, силу и все остальное, потому что видно, что у нас такой боец прям хороший будет в будущем. Железную кожу мы прокачиваем, владение оружием у него и так на четверке, так что просто качаем железную кожу и качаем, соответственно, и одноручное оружие. Так, отлично. Ольгерт, что у тебя есть, кстати, по навыкам? Покажи свои навыки, у него получается сила, и у него надо качать, соответственно, давайте-ка, мощный удар, наверное, или владение оружием, хотя, наверное, владение оружием вообще Потому что у него мало пока что оружия можно качать. Я сам, кстати, еще и прокачался. Я себе могу повысить соответственно харизму. Повышаю харизму. У нас еще остается лидерство один. Так, куда потратить лидерство? Один я даже не представляю. Можно, в принципе, на убеждения, хотя. Вообще логистика мне требуется. Блин, мне требуется логистика и лидерство. Поэтому мы, скорее всего, сейчас потратим, наверное, на убеждение или на содержание пленных лучше. Лучше содержание пленных, потому что я пользуюсь сейчас и э, э, палец, да, какой-то такой подобный шестопером, которым можно прям хорошо разбивать головы, и мне попадать в плен будет очень много вражеских войск. По-моему, я все сделал правильно, да? Сейчас еще раз посмотрю. Ну да, если качать тут, конечно, можно было бы верховую езду повысить, если так вот, да, говорить. Стрельба верхом. Атлетика тут повышается еще заодно. Хм. Логистика. Да нет, все в принципе верно. В принципе все верно. Так, единственное получается четверка. У меня 180 максимум. Ну, хотя нормально. Да, давайте-ка повысим себе содержание пленных и харизму. То есть я больше буду людей набирать, тогда возможность иметь. У меня уже в отряде 70... 77 человек, может быть. То есть еще больше стало, еще вообще круто все становится. Так, навыки у Бахыта какие там. Ну, у Бахыта, в принципе, особо навыков новых не добавляется. У него навыки только в основном одни, это только рубать головы. Давайте-ка добавляем ему еще силушки, добавляем железной кожи. Ну, среди оружия, конечно же, у него пускают вручную будет. Так, ну и все, поехали дальше. Едем в э, сторону, куда я собирался ехать, я уже не помню. А за Калем не надо съездить. Мне также нужен Юрий Бойносов-Ростовский и Семен Урусов. А, Семена Урусова здесь мы не видим. Кстати, крепость Брянск еще и осаждает, к тому же. Вот это да. А, так. Мне нужен Урусов. Где он может быть? В Изюмской крепости сейчас. Тогда поехали в Изюмскую крепость... Она выходит, да, на юге, я, в принципе, до этого уже узнавал, но сейчас это уточнил, уточнил этот факт. Так, ну что ж, вот Изюмская крепость. У нас тут есть кто, можно что продать, интересно. Да, можно продать порох, можно продать масло, очень даже неплохо масло можно продать местным торговцам. Так, масло, масло, масло, масло масля, масля... Сколько масла, жесть, ребята, вы там просто жрете это масло, что ли? Заедаете с икрою масло? Я даже не представляю, что они там делают с этим маслом. Ладно, я тем временем продам вообще абсолютно всех, кого только возможно, все что возможно. И возьму у вас взамен, давайте-ка, наверное, железо, да нет. Ну, глинь, ну, можно, в принципе, купить, хотя тоже цена вообще не особо внушает, как сказать, доверие, интересы. Зайдем давайте-ка еще в кабак. Я возьму здесь, наверное, наемных стрелков. Больше, надеюсь, мне не попадется задание дурацкое. Выполнение которого подразумевает для преследования долбанных крестьян. Потому что это реально жестко. Так, вот тебе деньги. Так, отличная работа. Что у тебя есть за задание? У тебя нету задания. Ну, очень жаль, поручений нет никаких. Ну, тогда до свидания. 36 тысяч. У меня денег в кармане. Это вообще просто больше чем надо И мы сейчас еще Попродаем рыбку всякую Попродаем меха Еще больше заработаем бабла Вот правда да, Что-то с шерстью и маслом Тут как-то дела видимо, обстоят неплохо У жителей, потому что они даже и Не намерены смотреть на это масло Или еще что-то Так, куплю, давайте у вас пеньку Куплю еще хлеб, конечно же Закуплюсь хлебом Сыр у вас, кстати, дорогой, поэтому не буду сыр брать Поехал дальше. Поехал в Азак-Кале. Хотя, подождите, надо, конечно, посетить Кабак. Но в Кабаке, в принципе, ничего особенного. Можно, в принципе, сейчас поговорить с крестьянином. Давайте-ка я помогу тебе. Обоянь. Это где? Обоянь или Обоянь? Обоянь далеко находится. Да, дальше надо будет потом. Когда обратно буду ехать, тогда уже заеду Это эту деревню. Там, потому что, по-моему, время есть у меня какой-то... пока что краски продаем. Хорошо, Ух, Еще и Миха здесь стоит каких-то просто баснословных денег. Йо, пернотеатр. театр. Ребята, ну вы меня, конечно, балуете такими деньгами, такими ценами. Заплати сколько есть. Ну или просто у меня персонаж Бартер там сотого уровня, поэтому он может любого дурака убедить, которому там что-то взбредет в голову, чтобы он ему заплатил столько, сколько он хочет. Не, то, не, не столько, сколько есть денег у его... Кошелька столько, сколько я захочу. Так, возьму еще шерсть, давайте-ка отдадим им. Ну и взамен купим, конечно же, вино, которое тут вообще бесплатное практически. Железо, которое тоже практически бесплатное. Спец, которое практически бесплатное. Да тут все практически бесплатно, я смотрю. Цены просто реально, загляденье. Были бы везде такие цены, бы, я бы просто разбогател бы в мгновение ока. А, так, мне надо вообще, кстати, еще и деньги заплатить им. Поэтому давайте-ка продам хлеб, например. Хлеб продам. Но рыбка нет, не особо пойдет. Ну, тут больше особо ничего не продашь, так что... Давайте-ка немножко даже отдадим им деньги. А сами тем временем едем в сторону Убойни. Сколько у нас времени-то есть? Эээ... Разбойники в обоине. А, ну вообще нам написано, надо просто приехать как можно быстрее. Так что мы можем, в принципе, и опоздать сейчас. Посредник, давай-ка доставай кошель, я тебе отдам сейчас бомжей. Просто море бомжей, которые у меня есть. Отлично. Еще денежки мне накапали. Давайте-ка возьму пикинеров. Ну и поехали в сторону обоения. Все. Уже и так у меня почти тридцатка. Этого должно быть достаточно. Для того, чтобы выстоять в обоении. 90 человек бандитов, конечно жестко. Жестко бандиты тут размножились. Видимо, в игре есть такая тема, ну, в принципе, аналогично, что типа, чем больше играешь, тем больше становится врагов таких вот, которые по карте бегают. Реально заметно, что их становится все больше и больше. Так, давайте-ка здесь держать позицию где-нибудь. Здесь держать позицию. Плюс, плюс, плюс построение. Нет, неправильно. Построение в 5 рядов, давайте-ка. Вот здесь держить позицию. Сейчас мои будут просто стрелки их расстреливать, вы будете с ними драться, соответственно. Ну да, очень мало у меня мушкетеров осталось. Блин, многие просто ушли, у меня из армии я их убрал. Многие, соответственно, остались в крепости, так что здесь вот на момент этого сражения остается очень мало стрелков. Так, в голову кому-то прилетела пуля. Так. Вот это, кстати, неприятный момент. А, Давайте-ка за мной держать здесь позицию, держать здесь позицию. ну и можно идти в атаку, все идти в атаку уже, потому что все равно они подошли очень близко. так, а, Конница. конец, конец, блин, конец в атаку. блять, блять. Так, у нас солдат мало остается, слушайте. Мы сейчас только можем проиграть, в принципе. Блин. Двуручный меч. Ну нет, мы не проиграем, ладно уж. Но это было близко, на самом-то деле. Если признать честно. Много людей мы потеряли просто. Но мы все-таки победили. так 8 человек убиты, Ну ладно. Ребята, живите спокойно. Население относится к вам к отзывчивости, кстати. Можно было бы тогда купить у них припасы. Очень дешевая говядина. Ну, а я вам давайте продам тогда утварь. И что еще? Рыбу могу вам продать. Э -э Пам-пам-пам. Ну, особо больше ничего им не продам, потому что все очень дешево. Ну, можно вино, в принципе, так, просто символически. Ребята, там напейтесь как следует. О, нифига себе, шел какой дешевый. <глад> ну, ладно, все. Можно больше не смотреть ничего там. Так, помог местным жителям. В общем-то, все я сделал. Нам надо еще только найти воеводу Юрия Бойносова, Ростовского. Правда, где он сейчас, непонятно вообще. Заедем давайте-ка в город. Бойносов, Ростовский. Ну, может, мы его где-то здесь найдем. Нет, Семен Рахманин. Здравствуй. Так, у тебя есть задание? Может, давай-ка Бойносов, Ростовский скажешь, где он находится? Он в пути сейчас около Новгорода. Но это очень далеко. В Новгород я пока не собираюсь. Я еду к себе домой. Возак Кале, рядышком там другие города посещу. Ну и давайте вперед. Никита Даевский разоряет деревню Нугай. Какой-то нехороший, да? Но за это правда от имели тут же. Грубо говоря, мягко сказано. Ладно, будем на этом заканчивать серию. Надеюсь, она вам понравилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если здесь впервые. С вами был Веном. Всем пока, удачи.